Среди последних событий из СМИ самих военного конфликта на территории Украины, нам приходит очень одна интересная мысль. Бывший дипломат США Майкл Кембридж запустил в заключение перемирии между Россией и Украиной в период предстоящей зимы, чтобы помочь украинскому населению пережить холодное время года в с опасностью попытаться замерзнуть из-за поврежденной энергосистемы страны. Как известно, Киев уже стоит на пороге полного отключения электроэнергии. Учитывая погодные условия ноября, жители могут массово заболеть на фоне отсутствия центрального отопления в живых домах города. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, потребует России вернуть все территории возместить убытки для того, чтобы начать переговоры по заключению этого самого зимнего перемирия. Несмотря на его политическую твердость, в этом вопросе ситуация с миром между Россией все равно будет решаться политическим истеблишментом западных стран и международных организаций. Власти Евросоюза даже собирается предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро на восстановление страны. Украине будут выданы льготные кредиты для покрытия насущных потребностей граждан и государства на восстановление разрушенной критической инфраструктуры, а также на поддержку послевоенной реконструкции. Особенно интересен последний пункт – послевоенная реконструкция страны. На первый взгляд это напоминает выданные кредиты от Международного банка реконструкции и развития. В Европе после Второй мировой войны тоже на восстановление. И как То и как-то повторяется, ленд уже был предоставлен Украине. Возможно, что Запад хочет сделать деньги в ход конем, восстановив энергетическую инфраструктуру, переждав зимние морозы, собрав вооружение, колониальная администрация Украины с новыми силами вторгнутся на территорию России. Пойдет ли на это президент России Владимир Путин? Даст ли он возможность Украине восстановиться?